Итак, по порядку. Но давайте для того, перед тем, как мы с вами будем осуществлять регистрацию операции в выдаче разменов в кассу ККМ, все-таки взглянем на технические средства, которые предназначены для контроля. Итак, по логике вещей нам необходимо контролировать денежные средства в операционной кассе и в кассе ККМ. Что касается операционной кассы. У нас в разделе финансы, отчет по финансам есть специализированный отчет наличные денежные средства. Давайте посмотрим. Вот у нас остаток денежных средств в нашей операционной кассе. Так, ну, что касается средств в кассе ККМ у нас в разделе продажи отчет по продажам есть специализированный отчет денежные средства движение денежных средств в кассах ККМ давайте посмотрим что он нам отобразит не отображает ничего вполне ожидаемый результат ну что же давайте теперь отразим операцию выдачи разменных денег итак раздел финансы расходные кассовые ордера. И здесь мы создадим новый расходный кассовый ордер. Есть у нас пункт специальный выдачи денежных средств в кассу ККМ. Итак, укажем операционную кассу. Укажем кассу ККМ. И вот здесь вот, для того, чтобы нам дальше в отчетах не путаться, я прямо... Изменю название кассы ККМ Прямо так в скобочках И напишу ККМ Как мы увидим позже Просто есть ситуация Когда эти две кассы будут рядышком В одном и том же отчете Являясь по сути разными вещами Сумма документа у нас будет 5000 рублей Ну что ж Провести и закрыть Отлично Давайте посмотрим, каким образом изменилась ситуация с остатками денежных средств. Итак, финансы, отчеты по финансам, наличные денежные средства. Сформируем. Обратите внимание, ситуация изменилась. У нас в системе из операционной кассы зарегистрировано списание денежных средств. При том, по кассе ККМ зарегистрирована выдача денежных средств из других касс. Но система нам говорит, что эти денежные средства еще не поступили в кассу ККМ, то есть они находятся в пути. Тем самым данный отчет нам позволяет проконтролировать денежные средства в пути. Обратите внимание, здесь та самая ситуация, когда у нас просто по наименованиям мы могли запутаться я специально для этого кассу ККМ особым образом назвал хорошо идем дальше давайте посмотрим э, информацию которую нам отобразит отчет по контролю именно кассы ККМ раздел продажи отчеты по продажам движение денежных средств в, касса, в кассах ККМ давайте сформируем между прочим вполне ожидаемый результат поскольку денежные средства у нас все еще с вами находятся в пути и никаких остатков в кассе ККМ мы не видим хорошо, возникает вопрос, каким же образом зарегистрировать в системе внесение денежных средств в кассу ККМ именно в саму кассу ну что ж, давайте посмотрим продажи чеки и вот здесь вот на самом деле несколькими способами можно выйти на нужный документ. Ну, давайте мы будем через чеки выходить. Снова я позову чеки. И на самом деле не очевидно. Не очевидно, каким образом это делать. На самом деле, пожалуйста, укажем магазин. Укажем кассу ККМ. И Неожиданно для меня пункт внесения денег оказался недоступен. В чем же здесь дело? А дело на самом деле в том, что я забыл открыть смену. Вот и все. Давайте смену откроем. Можно прямо отсюда ее открыть. Отлично. Смена ККМ открыта. И теперь мы можем с вами внести деньги в кассу. Так, вот у нас расходный ордер Внести деньги Внесение денежных средств Да Отлично Давайте теперь посмотрим Каким образом у нас с вами отразилась ситуация это в отчетах Итак Сперва по операционным кассам Отлично. Мы видим, что у нас деньги дошли до нашей кассы ККМ, выдано и получено. Все. Денег в пути больше нет. И сейчас у нас есть повод надеяться на то, что отчет движения денежных средств в кассах ККМ нам покажет какую-то информацию. Давайте в этом убедимся. Отлично. Вполне ожидаемый результат. Ну что ж. Далее нас ждет операция непосредственной регистрации розничных продаж. Давайте посмотрим. Нам нужно будет зарегистрировать саму продажу. Зарегистрировать возврат товаров покупателям до закрытия смены и, смены и после закрытия кассовой смены. Ну и выемка денежных средств из кассы ККМ. Ну что ж. Давайте идем дальше.